Бой начинается. Три фрага. Месть оставить. <звы> готов. <звы> Четвертый готов. Она не пробита. Противник. Есть, как Поехал, чумадан забыл.